ЭСЭК Экспресс Супер Современный Эффективный Курс English Хочу Все Знать Добрый день С вами, дорогие друзья, канал The English И Петр Горбатюк Сегодня урок номер шесть и его темой являются предлоги места и предлоги направления. Предлоги места отвечают на вопрос где, предлоги направления отвечает на вопрос куда. Например, он на столе где, он за тайвил in где в комнате in the room. At, где, например, у классной доски, at the blackboard, at the blackboard. И э, предлога направления. Он, это куда? На стол. Куда? Into. В бутылку, в рот, э, в ящик, в сумку, в портфель, в карман. И Ту, предлог Ту, это к чему-то, ходить в школу, приблизиться к какому-то объекту, э, подойти к чему-то или кому-то. Это все то, что на, от, отвечает на вопрос, куда. Я иду к столу, I go to school, я иду к классной доске, I go to the blackboard. I go to the blackboard. Сейчас, дорогие друзья, поработаем с предлогами места и предлогами направления. Предлоги места еще раз хочу напомнить, отвечает на вопрос куда где, а предлоги направления "куда". На стол, например. На столе, вернее. Где? На столе. А куда? На стол, если что-то положить. Итак, возьмем первое предложение. На столе. Как сказать? На столе. Он за был Второй пример на полу. Он за flo. Третий на диване. Он за sofa. Четвертый. Он за armchair. Он за armchair. На земле. Он the ground. On the ground. На траве. Он за grass. Он за grass. На траве. На крыше. Он за roof. Он the roof. На крыше. Он за roof. На мосту. Он the bridge. On the bridge. На мосту. На платформе. On the platform. On the platform. Десятое. Он the shelf. On the shelf. Одиннадцатое. На лавке. Он the bench. он the bench. Двенадцатое. На снегу. Он знову. On the snow. На льду. On the ice. On the ice. На стене. Он the wall. On the wall. На доске. Имеется в виду на классной доске. On the blackboard. On the blackboard. Если просто на доске. Он за бот. Он за бот. Это если что-то есть на столе, на полу, на диване, это он за тейбл и так далее. А если куда? Предлог направления. Куда положим? На стол, как будет? То же самое будет. Он за table На пол поставить что-то. Ведро, например, что-то другое. Он за floor На диван. Он за софе, на кресло, он за armchair, на землю, он the ground, на траву, он the grass, на крышу кот полез, допустим. Куда полез? Он the roof, не имеет значения, что на крыше, что на крышу, предлог места, предлог мест и направление не меняется. На мосту или на мост. Он the bridge. На платформу. Куда? Он the platform. И на платформе тоже будет он the platform. Десяка-то я. Он the. На полке, он the shelf. On the shelf. На лавке. На лавку. On the bench. Куда? На лавку. Он the bench. На снег. Он the snow. Он the snow, куда на снег, он the snow. Куда? На лед, он the ice. Он На стену картину прибить, например. Он the wall. И картина на стене тоже будет. Он the wall. На классную доску. Куда? Он the blackboard. On the blackboard. Дорогие друзья, перед вами предлоги место in это предлог место, отвечающий на вопрос где и предлог in обозначающий и отвечающий на вопрос куда итак посмотрим на первое предложение где в комнате in the room где в кухне in the kitchen где в доме In the house. четвертый пример. В автомобиле. Где? In the car. Пятый пример. В кармане. Где? In the pocket. Шестой пример. Где? В парке. In the park. Седьмой. Где? В кружке. In the cup. Восьмой. Где? В лесу. In the forest. Или... In the Девятый. Где? В стакане. In the Десятый. Где? В речке. In the river. Одиннадцатый. Где? На... В озере. In the lake. 12. Где? В море. In the Тринадцатый. Где? В воде. In the water. Четырнадцатый где? В бутылке. In the bottle. Дорогие друзья, пример 10, Одиннадцатый. И двенадцатый. Конечно, мы можем сказать на речке, на озере, на море. Вы можете здесь употреблять. И предлог on. On the river. On the lake. On the sea, если буквально имеется в виду по контексту, что это на глади там моря, озера или речки. А если мы говорим в речке, или что-то плывет, мы видим там, или в озере там видим лодка плывет, или э, в море купаются ребятишки, значит мы говорим in the In the river, in the lake, in the sea. Ошибки страшной не будет здесь, если вы скажете «инзариве» или «онзариве». Я встречал в учебниках и в речи со многими людьми, которые, казалось бы, нужно использовать «инзе», а они говорят «онзе». Ничего страшного. И теперь предлог направления «инту». Давайте посмотрим первый пример. «Инту зе Куда? В комнату. Я захожу вовнутрь. Или я заходил, или входил вовнутрь комнаты. Или я вошел в комнату, или буду входить. По контексту когда. Я вхожу куда? В комнату. Into the room. Into the room. А я был где? In the room. А вхожу куда? Into the room. Вовнутрь. Вовнутрь значит куда? Intu. Я вхожу в кухню. In the kitchen. Не просто я ходил, а я вхожу. А into the kitchen. Третий пример. В дом. Вхожу в дом. In house. Вхожу в машину или сажусь скорее в машину. интузы к the car. Вовнутрь. Ложу вовнутрь кармана своего, носовой платок. Или значит куда? интузы pocket. «Инту» предлог отвечает куда? Нигде значит, находится носовой платок. In pocket в кармане. А ложу носовой платок в карман. Into the pocket. Вовнутрь куда? Into the park. Иду в парк. Вовнутрь парка. Into the park. Into the cup. Into the cup. Кап. Кружка. Не в кружке in the cup, там вода или что-то, а в кружку наливаю кофе или чай вовнутрь, into the cup into the wood восьмой пример, вхожу в лес, не просто я хожу в лес, I go to forest или wood, I go to видите, а здесь выхожу в лес, потому что я хожу в лес, это не означает, что я вошел в него, я может ходил, но он не дошел, или может крутился возле леса не конкретно, не по контексту а если вы говорите, я вхожу в лес вовнутрь, да, тут точно куда? into the wood into the glass вовнутрь стакана, into the glass, наливаю что-то, там кофе, чай десятый пример into the river, куда? вовнутрь, в реку into the lake, 11 в озеро, вовнутрь into the sea, в море Тринадцатый пример. Into the river, вовнутрь брику Четырнадцатый. Into the bottle, в, вовнутрь бутылки. Вовнутрь бутылки наклейку бросаю или что-то еще вовнутрь. Наливаю воду туда, вовнутрь бутылки. Into the bottle. В бутылке, это in the bottle, внутри бутылки. А наливаю в бутылку, вовнутрь, into the bottle. Дорогие друзья, кроме предлогов, которых мы рассматривали э, выше, он in the, e, e, место на столе, допустим, on the table, или в комнате, in the room, э, или куда, в комнату, in the room, э, направление указывающее. Есть еще предлоги, место, at. Тоже, который отвечает на вопрос «Где?». И есть предлог направления, очень близкий к предлогу «Эд», обозначающий «Куда?». И отвечающий на вопрос «Куда?». Вот давайте рассмотрим несколько примеров. Как сказать «У двери?». Значит, «Где?» «У двери?». «Эдзе до?». Как сказать «У стены?». At the wind, at the wall at the wall Эт вол у стены, как сказать у окна? это за винду, за window. как сказать у карты? это за мэп, как сказать у реки? это за ривер, за как сказать у доски? это за блэкбод, за ну и так далее у дерева там допустим? Эт за три и, или у стола at the table понимаете, да? это если где-то, что-то, возле чего-то находится где? предлог at а теперь давайте посмотрим что будет, если мы будем примерно с этими предлогами э, разбираться только когда они отвечают на вопрос куда допустим не у двери at the door а к двери Предлог сразу поменяется на другой, на предлог направления. Я иду к двери. Ту-зе-до. Ту- to, куда? Ту-зе-до. ту до Я иду, допустим, в школу. I go. to school. Куда? В школу. К школе. Или в школу. Ту-зе-до в данном случае. Куда? To зе до У стены было at the wall. А я иду к стене или иди к стене. Будет ту за вол, ту за вол, к стене, к стене, куда, к стене. Есть разница, где и куда. У окна, это за винду, иди к окну, ту за винду, ту за винду. Я иду к окну, ты идешь к окну, мы идем к окну. Все равно будет ту за винду, куда, ту, школу ту, на хоккей ту, на отдых ту. Все «ту». Куда, куда бы ни повернулись, если «куда» отвечает, будет «ту». Если вовнутрь, вы уже проходили чуть выше, ту. А если иди к стенке, то the wall». Иди к окну, то за винду. Иди к двери, «to the door». У карты, где? «At the map». А к карте, «to the map». У реки, «at the river». «К реке». «Приходили, приближаемся». Приходим, придем, ту за ривы, ту за ривы, неважно в каком времени. У доски, as a blackboard, где? Правильно, у доски где? As a Иди к доске, кованюшка, ту за blackboard, ту за blackboard. Куда? Ту, ту за blackboard. Давайте еще поработаем э, с предлогами и словочитаниями различными. Вот э, тот же артикль и э, обозначающий «где», и article, э, предлог «ту», обозначающий «куда» направление, как мы скажем в, те, в театре. И тут посмотрите, здесь не мы знаем, что «у театра» это «зе the если «у театра», а если «к театру», то мы чуть выше повторили «это ту за си В данном случае то же самое будет, но чуть поменяется. Необходимо что знать? Если мы говорим от, об общественных местах, в театре, в кино, в музее, видите, в библиотеке, на концерте, на вокзале, на выставке, на остановке, тоже общественное место, на лекции, вот... На уроке, на заводе, на ЖД-станции, на работе, в школе. Здесь употребляется предлог ⁇ Эт ⁇.⁇ Эт ⁇ запомните. А там, где мы говорили, ⁇ Инзаривы «э, ⁇ в море, в озере, значит, там, в лесу, «э, допустим, в кармане, в ящике, в бутылке, «э, в комнате, там ограниченные, там не общественные. Там... А здесь, поскольку общественное, употребляется «эт», «этзе». Вот где, допустим, в театре, кажется, можно было бы сказать «инзе сиэте», но поскольку общественное место, говорите «где этзе сиэте». Понимаете, да, меня? Я думаю, вы понимаете. Если что-то ограниченное такое, я говорю «в кармане», «в ящике», там, «в бутылке», в коробке, э, там, в комнате, в доме, значит, в кухне. Это все ограниченное. А вот когда в общественном месте, говорите «эт». Ну, давайте еще рассмотрим. Э, в театре. Где? «Эт зе сиэте». В кино. Где? «Эт зе синема». В музее. Где? «Эт зе мюзем». Библиотеке, где? At the library. На концерте, где? At the concert. На вокзале, где? где? At the railway station, железнодорожный имеется в виду вокзал. At the railway station. На выставке, где? At the exhibition. На установке. Общественное место, общественное. At the stop. На лекции. At the lecture. На уроке. At the lesson. На заводе. At the factory. А можно, at the plant. По-разному бывает. На ЖД-станции. Это уже было еще раз. At the railway station. На работе. At WEC. В школе. At school запомните предл, предл, в школе, на работе артикли определенные the упускаются хоть на работе хоть в школе теперь э, видите э, что можно еще сказать если вы вместо in скажете at, ничего страшного, ничего страшного просто запомните что для более продвинутого человека он знает, если общественные места, он э, берет предлог at. Театр, музеи, значит, at the theater, at the cinema, at the museum, at the library, at the concert, at the exhibition, at the station, at the stop, at the, lecture, at the lesson". Это все общественные места. А так, такое маленькое что-то, значит, в карманчике, там значит, in the pocket, там, э, или в коробочке и коробочки там in the box, там или, понимаете меня, там in the. Вот. Дальше. Посмотрим на предлог to, который отвечает как, за направление куда. Значит, я э, хожу в театр. I go to, допустим, to the theater. Хожу в кино или иду в кино. Значит, э, to the cinema. Куда? Тузэ Синемов. Хожу в музей. Куда? Тузэ юзем Или иду в музей. Тоже будет Тузэ юзем Куда? Это не значит, что я вовнутрь вошел. Я просто хожу в музей. Но здесь не говорится, что я ухожу в музей. Если у вас будет Иду куда? Мы уже говорили об этом выше. Во захожу. Значит, там будет Интузэ Мьюзим. Интузэ Синемов. Когда во внутрь кинотеатра. А так будет просто. Иду в музей. To the museum. Иду в библиотеку. Или хожу в библиотеку. To the library. Иду на концерт. Куда? To the концерт. Иду на железнодорожную станцию. To the railway station. Куда? А если я вхожу на железнодорожную станцию, значит, и э, туда на вокзал, и вижу стулья, дверь открывается, там будет уже into the railway station хожу или иду на выставку ту же exhibition куда иду на остановку ту же стоп. иду на лекцию ту же lecture иду на урок ту же lesson иду на завод ту же factory или хожу на завод ту же factory или ходил на завод ту же factory а если входил на завод значит будет into так, тринадцатый пример. Иду на работу. To wok. Видите, the артикля определенного нет. To school. Иду куда? To school. Или хожу в школу. To school. I go to school. I go to wok. Без артикля. То есть это такие эм, словосочетания. На работе где? Значит, at the at veg. At work. артикля нет. в школе где? at school. At school артикля нет. иду на работу куда? to work. артикля нет the. иду в школу. go to school артикля the нет. то есть на работе в школе хоть где хоть куда артикль the не употребляется. это надо запомнить. кстати иду домой тоже артикль з не, не, не ставится. Вот, потому что такие, это употребительное слово на работе, в школе и дома, или на работу иду, или в школу иду, или домой иду, артикль з не употребляется. Это просто надо запомнить. Дорогие друзья, как всегда, мы в конце нашего урока обобщим и все подытожим. Хочу сказать и напомнить о том, что есть предлоги места и предлоги направления. Предлоги места отвечают на вопрос где. Например, на столе. Предлоги направления отвечают на вопрос куда? Например, куда? На стол тоже будет он. На столе он the table. И куда он the table. Об этом вы уже знаете. Есть предлоги, еще другие места. Это in. In the room, in the kitchen, in the house, in the cup, in the box, in the pocket, in the cup, in the glass, in the bottle. То есть это те предлоги, которые отвечают на вопрос, где они ограничены. Они ограничены. В каком плане ограничены? Ну, допустим, в кармане, я уже сказал, в ящике, в кружке, в стакане, в озере, в лесу. В классной комнате, в кухне, в комнате, в доме. Но если мы говорим о предлоге, который отвечает на вопрос «Где?», это касается музея, театра, кино, выставки какой-нибудь, магазина, железнодорожной станции, школы, лекции, уроков, Рамотные люди, которые знают английский язык, употребляют предлог «at». Где? В театре. «At the theater», «At the cinema», «At the museum», «At the swimming pool», это в плавательном бассейне, в библиотеке, «At the library», в школе, не «in the school», а в школе, и причем «the» артикль не говорится «at school». На работе at work. Дома at home. At home. На уроке at the lesson. Вот э, здесь это все необходимо помнить. Там, где общественные места, там употребляется э, предлог at. at. Не, не забудьте. А вот э, где я говорил, где значит э, э, в автомобиле, в доме, в комнате, в кухне, in the kitchen, in the room. В стакане «in the glass», «in the bottle», «in the lake» в озере, «in the wood» в лесу, в море «in the sea». Здесь «in the». Если мы вовнутрь заходим куда-то, в комнату, вовнутрь, входим, значит, «in to the room», в комнату, в кухню, «in to the kitchen». Наливаем в стакан «in to the glass». А в стакане, как бы, В стакане «in the glass». Ящики in the box. Али, а когда вы ящик что-то вложим, значит into the box. Когда, значит, мы э, идем, допустим, в театр, идем в кино, то куда мы идем? Мы употребляем предлог to. В школу мы идем. I go to school. В театр. I go to the seat. Э, в кино. I go to the cinema. В музей тоже to the cinema. Но если внутрь заходим, внутрь театра, кино, то будет интуза to the cinema. Ну, я думаю, вы сейчас запомнили все. Мы все подытожили до конца. Дорогие друзья, наш урок завершен. С вами был канал The English и Питт Горбатюк. На следующем уроке мы будем отрабатывать тему, которая касается общения, нахождения на автобусных станциях, в автобусах, покупки билета, багажа оформления и общения с теми, с кем нам приходится встречаться в автобусе или на транспорте. С вами. Был Петр Горбатюк. Всего хорошего. До свидания. Солонг. So